Всем привет! Сегодня мы будем проводить эксперимент с бихроматом натрия. Будем проводить эксперимент на улице. Так вот, мы будем создавать такой новогодний вулканчик, пожигать его, и он будет гореть. Так вот, что я знаю про бихромат натрия? Это так называемый оранжевый кристалл, который легко поджигается. И у них есть... Да скажем, взрывная цепь, то есть если один загорится, то и вокруг него тоже загорятся. Вот, насыпаем. Лифромат натрия. Ну, Давай еще ещё насыпаем. Так, ну мы все высыпали теперь. Теперь нам нужно пожечь этот бомбонадное, получу зажигалочки и бенгальских огней, так скажем, по, по новогодним поджигаем бенгальский огонек в честь прошедшего нового года. это происходит дольше, чем помещение бенгальского огня. Вот все поджогся и пошла вся реакция. Только -то Я маленько замерз. На улице очень холодно, минус 15, по-моему, минус 20 градусов, а я без перчаток. Подписывайтесь, ставьте лайки, зайдите друзей на мой канал. Всем удачи, пока!